А вот песни напрямую не связаны, но с этим, да, я еще сегодня хочу вспомнить эти, не эти, а этот, роковой самолет в Сирию, который грохнулся у нас около Сочи, да, я на нем летел, и, в смысле, раньше рейсом, я потом уточнил, да, тот же экипаж, тот же самолет. И там погибли мои друзья, с кем я вместе выступал. Это из ансамбля Александрова, солисты там. Ну, буквально друзья. Там. И пили, и ели. И ссорились, чуть не дрались, там. Вот, ну... Но... И да, и тогда же вместе, я помню, летел, летели советники там. Ребята-полковники. Ну, для меня сейчас уже, они все, кажется, молодежь, щенки, хотя полковники, да и я помню их провожали там из министерства обороны говорят, ребята, вы главное возвращайтесь живыми -то", потому что они летели с советниками в несуществующую сирийскую армию ну если даже существующую то так смутно существующую да? потом где-то были сообщения я помню, что одного парня звали Роман исполковником с кем мы выпивали перед полетом там, и все прочее вот, а потом погиб какой-то Роман Галицкий. Возможно, тот Роман. Возможно, не тот. Да. С нами еще ребята летели, которые много всяких военных грузов, таких молодые. Но явно видно, что это как из войск специальных операций. Да. То есть, с ними я так не очень даже там как, общался. Но, но, но понятно, что вот эти ребята должны выживать там в особых случаях. Потом смотрю, какой-то там парень да вызвал огонь на себя Погиб там да И вот вспомнился Афганистан У меня была такая песня Где вот именно да, встречается с теми людьми Которые вот Вот ты сейчас с ними поговоришь Песенки попоешь Я туда гитару не брал Но у них обычно всегда бывали гитары Я журналист, так, И журналисты Можете песни петь В палатке дощатые нары И восемь хороших парней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 в палатке играет гитара, Девятый играет на ней.